Ну чё, гай, всем здорово, ноги ну, 10 подписчиков, привет. Наконец-то вернулся к старому формату. Надоели мне, так сказать, стримы с читами, потому что это очень скучно, это... Пипец, я за год, сколько я год стримил с читами, я уже все, мне надоело Вернемся, так сказать, к старому формату, к рофл видосами, к читам в моде И будем, так сказать, его опять популяризировать, как в 2019 году Жаль, конечно, я потерял свой официальный канал Ну, в принципе, и ладно, ничего страшного Вернемся, так сказать, к истокам, как раньше Поднимемся снова а, Насчет стримов, стримы в принципе будут, но будут по играм без читов на Твиче Поэтому переходите туда, в закрепленных комментариях ссылку оставлю И подпишитесь на оповещение, пожалуйста, чтобы стримы не пропускать и видео новые Вот, тоже в закрепленных комментариях оставлю ссылку Ну все, в принципе, погнали к видосу Играл на Русалите с Экзеком, давайте, погнали Эх, родной город, эх, ничего не изменилось, чудесно, дети бегают, водичка идет, в воздух, хорошо, да, давайте напрягать этого чела, сейчас берем, короче, просто копа и ломаем его в казино и проверяем, что будет, так, мы пришли, Вот что будет, я понял. Има тут бойня, конечно. Какой же тут Что происходит? Ну почему, почему? Я только зашел. Ну за что? тренинг это война происходит. Что это? Что началось? Что началось? Мы не знаем. Стед скринш. Здравствуйте. Fairy. А, это он лимит этот админ, так не трогаем. О, ко мне бегут. Да-да. Зачем ты меня там убил? Смотри, что умею. Видишь, умеешь так? Не умеешь. М -м -м, ну все, я наигрался. Меня забанили. Короче, что произошло? Я челика просто взял, убил, и этот челик обиделся. Все. как бы всех банит за софт. Что за прикол? Откуда они это знают без проверки, я не понимаю, как это вообще работает, сука, ладно. Так, я зашел на первый сервер, может быть здесь хотя бы поспокойнее, хотя мне кажется здесь еще хуже. Здесь 96 онлайна, у меня такое ощущение, что... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну да, в принципе, ничего сверхъестественного, это нормальная, так сказать, вещь, он неадекватный. Он сделал. Человека просто так арестовал. Ну да, логично. Надо убивать. Короче. Ничего не изменилось. Ладно, как в 2019-м. О, войнушка против Umbrell. Нормальная тема. Замечательно. Увольнение по причине читер. Был уволен. Замечательно. Чудесно просто. Найс причина. РП, РП. Ле, этот чувак. <смех> ладно, это УСС чат. Ладно, ладно. Это типа это, рп чат. Но, сука, причина увольнения читы, это это, это вообще, это гениально. Это вообще мозг. Гений. <смех> Можно вообще это его как бы банить за нон-РП, но админам все равно, поэтому... Похрен, просто похрен. Выжидаю цель. Цель мертва. Еще одна цель мертва. Че че че? Мне если бы он сказал с читом дура пока? За что? Он, он в последнюю секунду хотел достать дробовик. Я это уже видел. Так, главное админов не убивать. Сейчас проверим, он меня забанит или нет. Забанил за фрики в X2, хотя сам сказал то, что с софтом и не проверил меня. Гениально! Это лучшая администрация. Нет, я правда понимаю, что это все донайтеры и так далее, но все равно. Это полный пипец. Здесь, кстати, лол, что? Здесь два модератора забаненных? Понимаю. Нормальная тема. Короче, у военкома сервак, в принципе, никак не изменился. Как бы помойкой, так и остался, в принципе. Дем. Ну, пойдем на третий и позерим, что там происходит. Так, зашел я на, собственно, третий сервер. И здесь уже война какая-то происходит. Очень все нехорошо. Очень обидно. Это что такое? Это место для РДМ, я так понимаю. А. Ладью. Нормально. Гениально. Здесь еще веселее. Замечательно. Mm, еще одна причина увольнения РДМ тоже на НРП причина. Чувак, который увольняет по такой причине, может тоже бан получить за НРП, но никто не банит, всем все равно. <laughs> Я могу сделать вот так и ничего не будет, потому что это обычные юзеры. Все, всем просто все равно. Чуть зачел, ну-ка, <laughs> чувак, стой! Боже, боже, великолепно, чудесно. Ладно. Единственная проблема этого челика, который сейчас напишет GБ, никто на это GБ не откликнется. Мы играем на сервере, где вообще нету наборных админах и здесь, если ты убиваешь админа, то он только тогда он тебя банит. Если ты не убиваешь обычных юзеров, то тебя никто трогать не будет. Фанаты крутого Челика, так сказать. Ну-ка. Вот смотрите два юзера обычных. Все. А, то есть через 2 минуты я мог вас убить. Гениально. Еще один юзер. Вон еще юзеры впереди. И что, что мне будет? Ничего, правильно. Ничего. Знаете почему? Потому что если вы убиваете здесь юзеров, никто ничего вам не сделает. Вообще ничего. Меня только во время стрима только банят и все. Либо вне стрима, когда я убиваю не юзеров, а админов. Потому что эти админы донатные обижаются на все. Им все равно, что они нарушают. Им главное забанить тех, кто их убил. Все. Потому что у них пердачела сгорает. Вот так вот. Давайте зарейдим челика, как в старые добрые. Ммм, про блок. А я его открою. Я его открыл. И я посажу тебя. Все. А все. Конец обычный юзер ты смертный поэтому тебя можно сажать спокойно и ничего мне не будет пока ничего так вот таких вот личностей нельзя трогать они сразу же обижаются и банят тебя поэтому запомните на этом сервере нельзя обычных так сказать точнее не обычных а чуваков с привилегиями трогать вот не трогайте их вообще и вас никто не забанит давайте опять этого челика зарейдим точнее нового челика варант а, Можно, да? Нет? Ладно. Так, ищем этого челика. Да, нашли. Нелегал. Причина. Все, ломаем и садим его. В принципе, ничего сложного. Сейчас третье лицо включу. Так удобнее понимать, когда у вас таран открыт или не открыт. Точнее, вы его используете я или нет. Нет, я пришел тебя арестовать. Все, пока. Просто так. О, здравствуйте. Вы свидетель, вы арестованы. А, нет? Ладно. Тогда вы умерли. Так, вот сейчас можно этого админа убить, потому что у него оружие, и он это понимает. Я надеюсь, у меня сейчас не забанят. Что с челом не так? Минуточку. Подождите, секундочку. Подождите. Что с ним не так? Веселая вся моделька. А, да? Ладно. Я вас приятно удивлю. Этот чувак с софтом на админе, если что. У него банихоп плюс ВХ. Это замечательно оп а еще он я так понимаю редаймит всех подряд сейчас он попрыгает на банихопе я уверен ну-ка сейчас он пойдет пойдет же ну Во -во -во, пошел пошел пошли прыжки давай пошел не не пошел эх ну-ка если я к нему пойду он меня убьет логично логично Понял. Вопрос не имею. Че, что подожди, будет, если зардемить всех подожди, юзеров? Не Давайте не узнаем. Не Че, не что, так. И... Так, модератора не трогаем. Смешно. И что мне будет? Yeah. Угу. Ничего. Круто. А знаете почему? Потому что это все юзеры. Ни одного админа. Мать жива, Анон. <смех> Что <Чё> за. <смех> Что за переписки просто? Знаете, вот этого чем можно за нон банить. И вот этого чего за нон-РП банить. И вот этого чела за нон-РП банить. Что за хрень? Зачем он меня стреляет? Зачем стрелял? М -м, обиделся. Ладно, пойду с ними тоже повою. Так, здравствуйте. Всем привет, всем ку. У нас война. Ну, по крайней мере, ваши союзники меня убивают, поэтому мы будем драться против вас. Теперь вы со спауна не выйдете вообще никак, если только вам админ не поможет. А админ вам не поможет, потому что там онные юзеры А, нет, вам поможет <coughs> чувак, который побежал сбоку. Черт, ну почти. Здравствуйте. Вы арестованы по причине того, что вы ребенок... Причины нет. Есть. <смех> вот я Сейчас помогу. <смех> Замечательно. мне нравится, даркерп. <смех> Что за хрень происходит? За что? Что происходит? Что происходит? Это ч орет убивает их? происходит сука что за это это замечательно это чу... чудесно такого видоса к других не увидишь точно. боже Че, тебе весело <серقي> <серقي> <Сам понимаю>. <серقي> <серقي> ладно посмеялись и хватит чего так разрывается пиздец все ладно жесть о, Амбрелла пришла, по расписанию. Не, амбрела, сори, я софтер, меня не выиграете. Давай-давай, <звы> выходи, минус. Ну все, полегла вся Амбрелла от одного софтера. Гык. Я тут заметил, чуваков за масс ДМ банят, и как бы меня не банят. Вот мне интересно просто, вот Тимус, да, вот кто такой Тимус? Тимус это, я так понимаю, это админ. У меня такое предположение. И если его не убить, то он никого банить не будет. Погнали, кред, в масле. Ладно, пойдем. О, Амбрелла, здравствуйте. Прям как по расписанию. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Боннихоп не проблема. Здарова, господа. Да вы умерли уже, забей. Привет. Качай щиты урбанички, будешь убивать как я. Получай суперсилы. Игра ради в это все. Ну вот, рофл. Паровло чисто, паровло реально. У меня патронов нету. А нихуя, придумал. Нормально. Уважаемые, вы что-то попутали. Это полицейский участок. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Все, вы арестованы по причине выказлины. Все, до свидания что происходит здесь я вас убью еще не против угу. так сейчас мы попробуем спуститься к амбрелем я конечно не уверен но вроде бы этот проход туда ведет а еще мне нужен фубрихт фубрихт где ты фубрихт я его потерял вот он поехали почти получилось не не ведет жаль так, я решил взять Амбреллу, попробовать воевать против полицейских. Интересно, что будет. Давайте попробуем. Uh -huh. Так, я сначала Фулбрайт включу, поэтому не волнуйтесь. Не думайте, что у меня текстуры сломались из-за чего-то такого сверхъестественного, что есть на сервере. Нет, они сломались из-за Фулбрайта. Блин. Ну, убил двух Unlimited админов, которые сейчас меня, скорее всего, забанят. Окей. Че мне надо? А, вы хотите российскую? Какую? Надо сделать больше, чем Не, не надо, спасибо. Ладно. А если так, то можете привести мне добровольца на опыта? Не, не хочу. А ты заплатишь? О, забанил. Масс РДМ. Хоть у нас война была против копов, но меня забанили. Ладно, на этой традиционной, так сказать, ноте мы закончим. Давайте к чау. Собственно, видосики я буду записывать, как в старые добрые, на разных серваках, бегать, прыгать, резвиться. Все, goodbye. Насчет чита узнать можно будет в группе ВКонтакте, в укрепленных комментариях я оставлю. Чтобы видосы не пропускать, нажимайте, собственно, подписку на оповещение. Все, гудбай.